Будьте благословенны, дорогие друзья. Я, конечно, не знаю, как у вас, но мне приходится часто встречать на своем пути людей, там, лжебратьев, там, ну, там, церковников и тому подобное, которые обвиняют меня в том, что я отвращаю людей от веры. Я в таком случае могу сказать, что ну, возможно, быть, возможно они и правы, только от какой веры. Я их отвращаю от веры в дьявола, от веры в ложное Евангелие. Да, я их отвращаю от этой веры. Но почему они говорят, что я отвращаю людей от веры? Они это говорят именно в тот момент, когда я говорю, что жить и не грешить, это возможно. Когда я проповедую о святости, когда я говорю, что ты должен быть свят, как Господь Бог наш свят, они сразу говорят «нет». Ты не прав, ты отвращаешь людей от веры. Ты разрушаешь церкви. Ты делаешь пакости, и Бог тебя за это накажет, за то, что ты призываешь людей к святости. Мои дорогие друзья, давайте будем последовательными. Давайте рассмотрим на основании Священного Писания, кто является разрушителем истинной веры, кто является тем, кто отвергает людей от веры. Тот, кто говорит о святости, тот, кто говорит, что жить и не грешить ⁇ это необходимая обязанность каждого святого человека. Кто говорит, что он святой, кто говорит, что он праведник, кто говорит, что он Божий ребенок, он должен быть свят. Этот ли человек отвергает от веры или тот, кто говорит ⁇ нет, все мы грешные, жить и не грешить невозможно. Я грешил, грешу и буду грешить. И поэтому все... Кому я проповедую, я всем им говорю, что грешить – это нормально, что все люди грешные. Что-то невозможно жить и не грешить. Мы все вот там и в природе живем, поэтому мы всегда будем грешить. Скажите, кто из этих людей отвергает от истинной веры в истинного святого Бога, который свят? Тот, который проповедует о святости или тот, кто проповедует о грехе, что грех – это нормально? Будьте последовательны, мои дорогие друзья. Изучите всю Библию от корки до корки. Самый первый грех совершила Адам и Ева, они были изгнаны из рая. Смотрите дальше. Вся Библия, вы можете посмотреть, что Каин и Авель из-за греха. Вы помните, как Бог разговаривал с Каином, да, который убил своего брата? Дальше. Садом и Гамора. Были уничтожены. За что? За то, что они жили свято там все прямо и говорили, что нужно жить и не грешить, что мы должны быть святы, как Бог свят. И за это Бог их поразил в прах и в пепел дастер. Давайте дальше. За что Бог уничтожает евреев, которых Он только что вывел из Египта? За что? За то, что они все говорили, так как Бог свят, и мы должны сохранить свои сосуды в чистоте и святости. Мы должны жить. Так как Бог нам заповедовал, так как Моисей нам говорит, мы будем жить свято, мы будем хранить себя, мы хотим встречаться с этим святым Богом, мы хотим знать Его, как ты знаешь, тоже, и распространять это Царство Божье, эту Божью святость по всей земле. И за это Бог увидел их всех, что они так захотели быть святыми, как Он свят, и Он их всех уничтожил, и земля поглотила их всех. Так это было? Конечно же нет, все эти, все эти люди были погибшие и только лишь из-за того, что они не захотели жить свято. Они все были верующие, они все знали Бога, они все... Знали, что Бог, Он может наказать людей за то, что они грешат. Посмотрите дальше всю историю, когда израильский народ выходил куда-то на битву с каким-то другим народом. Если находился хоть какой-то грешник, они проигрывали. Если какой-то грех находился, все, у них ничего не получалось. То есть тут везде должна была быть святость. Если нет святости, то ты никогда не увидишь Бога. Без святости не будет никакой победы у тебя, мой дорогой друг. Всю Библию от корки до корки изучите. Иисус Христос пришел для того, чтобы освободить нас от греха в конце концов. Он не дал нам Адамову природу и не сказал, что ты все равно как-то никак ты, как ты не крути. Моя жертва это просто пустышка. Я просто так сделал вид, что там умер за вас. На самом деле я за вас так, ну просто сыграл роль. Я не умирал. Моя кровь, она не имеет никакой власти, никакой силы. Вы все равно будете грешить. Вы Адамова природа. Вы вот такие были, такие останетесь. Да, так Иисус сказал? Нет, Иисус так не говорил. Иисус сказал, что иди впредь не греши, я тебя освобожу, да, но ты иди впредь, не греши, мои дорогие друзья, будьте последовательны. Не верьте обманщикам, которые говорят, и будут вам говорить. Если вам еще этого не говорили, вам будут говорить, что вы отпрощаете людей от веры, потому что вы говорите о святости Божьей, что ты обязан жить и не грешить. Иначе ты будешь поражен, иначе возмездие за грех будет смерть, иначе ты погибнешь навечно в аду. Поверь, мой милый друг, если ты не сохранишь свой сосуд, чистоте и святости, если ты не возревнуешь о том, чтобы жить, как Бог заповедовал в своем слове, чтобы жить так, как Бог сказал, ибо Он свят, и ты должен жить свято. И если ты, мой милый друг, будешь проповедовать о том, что жить и не грешить невозможно, ты погибнешь, как все те в Библии погибли за свои грехи. Они все погибли. Они все утверждали, что жизнь не грешить невозможно. Только один Бог свят. Поверьте, мои дорогие друзья, все они погибли только за вот такие вот свои глупые мысли. Но если мы подвяжемся и будем слушать то, что нам говорил Иисус Христос, Иисус говорит как? Бодрствуйте и молитесь на всяком месте, во всякое время. Всегда нужно бодрствовать и молиться. Скажите мне, пожалуйста... Какой человек может во время молитвы и бодрствования грешить, когда Господь сказал, что непрестанно молиться, непрестанно бодрствовать, ты всегда должен оставаться в бодрствующем и молящем состоянии. Если ты не бодрствуешь и не молишься, то какой же ты христианин тогда? Как ты, как ты исполняешь слова Иисуса Христа? А если ты грешишь еще плюс ко всему, как ты можешь говорить, что я бодрствую или там молюсь и грешу в это время? Все это совершенно никак не сходится в твоей жизни, поэтому ты либо не христианин, либо ты сатанист, напрямую воюешь против Бога, либо непонятно, что ты делаешь вообще, зачем ты называешь себя христианином, мой милый друг». Задумайся, ты читаешь Библию и не видишь там абсолютно ничего, ты слепой, ты не понял, что Бог свят, и Он говорит, будьте святы, как я свят. Если человек проповедует о святости, что жить и не грешить, это возможно, должен радоваться этому и сказать, я тоже так хочу, я буду искать Бога, чтобы Он сделал меня святым, чтобы я тоже мог жить и не грешить. чтобы. Тоже мог другим сказать, у меня получилось, и у тебя получится, мой любимый друг. А если ты отказываешься от этого, еще более того, ты восстаешь против людей, которые говорят о святости, потому что это Бог свят, потому что говорят о святом Боге. Ты восстаешь, то ты Бога ненавистник, ты ненавидишь Бога и всех, кто следует за Богом. Ты тот, который уничтожаешь христиан, и именно ты убиваешь в людях веру, а не те люди которые любят святого Бога и проповедуют святого Бога, а не грешного. Мой милый друг, будь последователен, не играй в религию, читай Библию, читай так, как там написано, не ничего, смотри, что Бог делал с грешниками и что Он делал с праведниками. Да благословит вас Господь наш Иисус.